Запусти меня в цель свою. Возьми меня как линию, и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Why? И возьми меня как стрелу, как Слепи из меня все, что хочешь Запусти меня в цель свою О, Возьми меня как глину И возьми меня как стрелу Слепи из меня все, что хочешь Запусти меня в цель свою Я вижу свою силу Иисус. Я суд. Вижу... кровь, святую кровь, и все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой, Иисус герой, я верю. через кровь святую кровь, и все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он Добавил И воскрес, Господь, и теперь ты являешься в жизни каждого из нас. Господь, помоги нам не остаться равнодушными, Господь, к этой жертве. Помоги нам служить тебе, Господь, пожалуйста. See you. Слава Иисус Яви Свою славу Яви Слава Иисус Сми мне Запусти меня в цель свою. Возьми меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь. Запусти меня. в Тебя во всем, Боже, открой наши глаза, пусть они никогда не будут закрыты для Тебя, для Твоих чудес, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за Твою хвалу, за Твое сужение, Боже. Благослови, пожалуйста, нашу проповедь сегодня, Боже. Открой наши сердца, чтобы мы могли понимать, чтобы мы могли впитывать все, Господь. Имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу! Давайте воздадим славу нашему Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, и пока дети готовятся